Видископ. Мы не можем заглянуть в мозг Игорю Коломойскому, но э, у него была мотивация э, там, сделать интересный чемпионат, чтобы там, несколько клубов, которые финансируются им же, э, создавали вот эту вот лигу, да? и э, под созданием лиги имеется в виду э, то, что они создавали бы какой-то там коммерческий потенциал. В 2009 году, когда вся эта суперлига создавалась, тогда как раз все говорили о том, что мы будем работать на создание коммерческого потенциала. Прошли годы, но в итоге, по большому счету, ничего не произошло. Те профессионалы, которых нанимала Лига, они, ну, скажем так, не стали профессионалами, которыми вывели бы баскетбол на какой-то новый уровень. Что касается клубов, то ну, мы имеем дело, к сожалению, это беда генеральных менеджеров. Да? Вот у нас каждый клуб поступал как? Да? Мы собрали команду, мы подписали американцев, мы подписали каких-то украинцев. Все, мы готовы играть, начинаем играть. Смотрим, так, о, зал забился, да, там пятьсот человек есть, все, отлично поработали, но на самом деле, если посмотреть глубже, то, ну вот, например, взять условно там Ивано-Франковскую Гаверлу, кто в Украине знает о том, что Гаверла это баскетбольный клуб из ивано франковского ну максимум, да, скажут Гаверла Ужгород, потому что футбольная команда Ужгородская есть. Плюс еще один важный момент, то, что мы потеряли Донбасс. Азовмаш, БК Донецк, и опять-таки, да, возвращаясь к мотивации Игоря Коломойского. Мы потеряли, он потерял каких-то соперников, да, ключевых. И по большому счету сейчас суперлига превратилась в то, что когда-то перед тобой представляла женская лига. Десять команд, все финансируются из одного кармана, играют как нибудь. Руководители не стремятся сделать что-то лучше, потому что, ну, мы получаем деньги, нам хорошо, да, мы комплектуем команду, жить можно. Прогресса никакого нету, естественно, украинский баскетбол в таком виде жить просто дальше не может. Витископ Спортивное видео.